Друзья, хочу поздравить вас с 1 мая сегодня. Такой большой весенний праздник от себя лично и от компании Аврора. Вот. И подарить подарок. Но прежде чем его подарить, я начну с анекдота. Как обычно, есть такой старый анекдот: как мужчина приходит к врачу и говорит: доктор, у меня прям вот серьезная болезнь, надо что-то с этим делать, что не знаю. Он Говорит, ну рассказывайте симптомы. Он говорит, понимаете, я как ложусь спать, у меня ощущение такое, что под кроватью кто-то есть. И я не могу уснуть. Я залазил под кровать, ищу там, и чувствую, что кто-то есть на кровати. Я быстро залазил на кровать, и опять ощущение, что кто-то под кроватью есть, и так вот всю ночь. Не могу просто спать. Доктор говорит, ну мы можем вам помочь, в принципе, берем мы дорого, но, как правило, это вылечивается. Надо вот приходить... Завтра и начнем лечение. Мужик говорит, да, хорошо, и ушел. И так больше не пришел. Доктор его встречает в городе, говорит, так вы не пришли, что случилось? Он говорит, а меня сосед за бутылку вылечил. Он говорит, как? Он говорит, а взяли мы бутылку, сели, выпили. И он говорит, так отпили к чертовой матери ножки в кровати. Вот и все. Я к тому, что на любое сложное действие есть очень простое решение. Так вот, компания «Аврора» вышла с этим простым решением для тех людей, которые пользуются уже продукцией для здоровья, с очень хорошими ценами и с очень качественной продукцией. А сегодня, поскольку 1 мая и поскольку праздник, я решил вам кое-что показать и сделать такой подарок. Ну, все мы знаем, что детям нужны Нужен лецитин, допустим. Кто пользуется, для тебя знает, да? и знает для чего. Если кто не знает, я коротко расскажу. Из лецитина состоит печень, мозг состоит из лецитина. И, в принципе, лецитин помогает очень хорошо восстановить нервную систему, потому что если вот проводить аналогию, наши нервы как провода, и на проводах есть изоляция. Если изоляция на проводах слабая, то начинает пробивать током. Да? Вот у нас нервы, начинаем мы нервничать, когда изоляция на этих наших проводах слабая. А лецитин – это как раз и есть та изоляция, которая помогает наши нервы успокоить. Дети, которые начинают употреблять лецитин, они в учебе подтягиваются, они спокойнее становятся, они запоминают лучше. Есть, конечно, много разных продуктов. Есть спирулина, есть ламинария, есть такой чудо-продукт, как рыбий жир – это все тоже необходимо но лицетин один из первых который необходим что я хочу сказать какой подарок сделала компания аврора именно вот на майские праздники вот это вот 100 миллилитров чистейшего лицетина без никаких добавок 100 миллилитров стоит это 1170 вот сейчас 1 мая 2019 года И у меня вот эту неделю вы можете заказать его два тюбика то есть 200 миллилитров по этой цене по 1170 вот такой вот подарок Под этим видео вы найдете ссылки, какие еще кроме этого Есть еще Румарин, но это надо почитать отдельно Есть очень хорошие продукты, которые вы сегодня можете взять здесь Магазин называется «Здоровье не купишь» И его действительно не купишь Но зато можно купить продукты, которые помогут восстановить это здоровье Пока записывал ролик, пришло сообщение, что Аврора делает акцию еще на несколько продуктов два по цене одного. Это еламил, эхинамин и румарины. Вот так месяц май. Все ссылки на заказ этих продуктов вы найдете в описании под этим роликом. И закончить хочу тем, что мы всегда у нас есть возможность усложнить задачу. Я предлагаю ее упростить. Сделайте себе подарок, не бойтесь делать себе подарки, а после этого уже делайте выводы. Дарите себе радость и в мае месяце, и всегда, и будьте здоровы. Всем пока.